Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся с вами в городе в аэропорту города Краснодар. Пойдемте посмотрим, что он себя представляет. Это терминал международных авиалиний авиарейсов. Здесь недавно проведен был ремонт. Здесь местных авиалиний. Пойдемте посмотрим. Зал вылета, кассы авиабилетов, стойки регистрации их стало гораздо больше, раньше их было совсем чуть, сейчас их 16 штук. Кафе. Вот тут зал прилета. Там люди как раз выходят. Встречающие. На авто, автовокз... На в аэропорт ходят троллейбус номер 7. Автобус разных маршрутов маршрутное такси также очень большое количество уехать возможности на такси таксистов большое количество если тариф заказывать из города будет гораздо дешевле чем уехать отсюда отсюда гораздо негуманные цены и так любому аэропорту камера хранения таксисты Вот такой вот он. Аэропорт в городе Краснодар. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много полезного, интересного видео.